Вердикт Зарга Общественного Суда Калмыкии по рассмотрению результатов деятельности гражданина Илюмжинова Кирсана Николаевича на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия в период 1993-2010 годы. Выслушав общественных обвинителей, свидетелей по затрагиваемому вопросу, ознакомившись со всеми представленными материалами по рассмотрению результатов деятельности гражданина Илюмжинова Кирсана Николаевича на посту президента Республики Калмыкия, и главы Республики Калмыкия за период 1993-2010 годы, ЗАРГ, Общественный суд Калмыкии, выносит следующий вердикт. Гражданин Илюмжинов Кирсан Николаевич, работая на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия в период 1993-2010 годы, нанес огромный, непоправимый вред экономике Республики Калмыкия, огромный, неизмеримый моральный урон айрат-калмыцкому народу и всем жителям Республики Калмыкия. В результате безответственной и неэффективной работы гражданина Илюмзинова Кирсана Николаевича на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия за означенный период были совершены преступные деяния и получены следующие итоги и результаты. первое, До основания разрушен главный сектор Оградной Республики – сельское хозяйство, а также местная промышленность, многие иные отрасли экономики и сферы жизнедеятельности Республики Калмыкия. Второе. За пределы нашей республики в поисках работы и лучшей доли были вынуждены уехать десятки тысяч наших сограждан, жителей трудоспособного возраста. Третье. В Калмыкии были попраны основные права человека, выдавлены, задавлены или убиты политические оппоненты и представители бизнес-сообщества. Четвертое. Была низведена до нуля кадровая политика. Пятое. Расцвели махровым цветом волюнтаризм, кумовство, блад, взяточничество, коррупция. Шестое. Стали нормой фальсификации на выборах всех уровней. Седьмое. Стилем руководства Калмыки стали безответственность, легковесность, пустозвонство, обман и мошенничество. Восьмое. Вся работа руководства Калмыки носила бессистемный характер. Не были приняты, выработаны стратегии и план развития Республики Калмыкия. Принятые программы, в том числе и программа поддержки калмыцкого языка, не выполнялись в полном объеме или же не выполнялись вообще. Девятое. Никаких отчетов о проделанной работе. За все годы работы на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия в период 1993-2010 годы Гражданин Ильемжинов Кирсан Николаевич ни разу не представил на суд общественности. Десятый. Гражданин Ильюмжинов Кирсан Николаевич не покаялся перед своим народом за все свои ошибки и преступные деяния, совершенные им во время работы на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия в период 1993-2010 годы. Более того, он публично, в том числе и в СМИ, до сих пор дает заведомо неверную информацию по данному вопросу, то есть о результатах своей деятельности, и продолжает вводить в заблуждение широкую общественность. Вместе с тем следует отметить, что гражданин Ильинжинов Кирсан Николаевич, будучи президентом и главой Республики Калмыкия, активно содействовал строительству буддийских хуролов и православных храмов, городку Шахмат-Сити-Чес, реализации некоторых федеральных программ, связанных с социальной сферой, Некоторому подъему национальной культуры и частично самосознания калмыцкого народа, исходя из вышеизложенного, ЗАРГ Общественный суд Калмыкии постановляет первое. Считать вину гражданина Илюмжинова Кирсана Николаевича перед Айрат калмыцким народом и всеми жителями Республики Калмыкия перед буквой и духом российского закона, безусловно, доказанной и документально подтвержденной. Второе. Гражданин Илимжинов Кирсан Николаевич должен понести заслуженное наказание за все свои преступные деяния на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия в период 1993-2010 годы. Третье. Преступные деяния гражданина Ильинжинова Кирсана Николаевича перед айрат калмыцким народом и всеми жителями Республики Калмыкия перед буквой и духом российского закона допущенные им во время работы на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия в период 1993-2010 годы, не имеют срока давности. Четвертое. Гражданин Ильмжинов Кирсан Николаевич обязан принести извинения и покаяться перед родным народом и всеми жителями Республики Калмыкия за все свои непоправимые ошибки и преступные деяния, допущенный им на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия в период 1993-2010 годы. Пятое. Гражданин Илюмжинов Кирсан Николаевич обязан по первому же вызову добровольно явиться в органы следствия и дать полную информацию по результатам своей работы на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия за период 1993-2010 годы. Шестое. Заружный общественный суд Калмыкии Должен продолжить работу по дальнейшему сбору всех материалов и сведений, касающихся результатов деятельности гражданина Илюмжиного Кирсана Николаевича на посту президента Республики Калмыкия и главы республики Калмыкия за период 193 2010 годы. 7. Все собранные материалы и сведения, касающиеся результатов деятельности гражданина Илюмжинова Кирсана Николаевича на посту президента Республики Калмыкия и главы республики Калмыкия период 1993-2010 годы передать органам российского правосудия и в суды международной юрисдикции. Восьмое. Все собранные материалы и сведения, касающиеся результатов деятельности гражданина Лемжинова Кирсана Николаевича на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия за период 1993-2010 годы, придать широкой огласке. Девятое. Все собранные материалы и сведения... Касающихся результатов деятельности гражданина Илюмжинова Китсана Николаевича на посту президента Республики Калмыкия и главы Республики Калмыкия за период 1993-2010 годы будут навечно переданы для ознакомления с ними всех последующих поколений айрат калмыцкого народа. Десятое. Обратиться в органы власти с требованием о лишении Илюмжинова Кицана Николаевича всех государственных наград и почетных званий. 11. Признать Ильинжинова Кирсана Николаевича недостойным быть представителем айрат калмыцкого народа. 11. Считать нахождение Ильинжинова Кирсана Николаевича на территории Республики Калмыкия нежелательным, то есть объявить его персоной нон-грата пожизненно. Обязать Ильинжинова Кирсана Николаевича пожизненно выплачивать компенсации в бюджет Республики Калмыкия за причиненный им ущерб. Республики Калмыкия и ее народу. Хальмыг гидет Вердикт окончательный. Обжалованию не подлежит. Республика Калмыкия, город Элиста, 14 ноября 2021 года. Вот такой вердикт был вынесен ЖАРГ, Общественным судом Калмыкии. Вот теперь давайте перейдем к Некоторым вопросам, которые были заданы в ходе значит, заседания ЗАРГ, это было в прямом эфире, и на те вопросы, которые были значит, адресованы членам ЗАРГ и Конгрессу айрат-калмыцкого народа. Итак, вот первый вопрос звучит таким образом. Почему суд ЗАРГ состоялся именно сейчас? На этот вопрос я хотел бы ответить таким образом. Всему свое время, да, действительно, мы несколько запоздали с судом над Элимзином Кирсаном Николаевичем, но там еще звучит так, что он давно покинул свой пост, там прошло 10 или сколько-то лет, там больше. Да, действительно, он покинул свой пост тогда, но те проблемы, которые были порождены во время его руководства, бездарного руководства нашей республикой, к сожалению, все эти проблемы, они остались, и не только остались, они еще и усугубились. И сейчас нынешнее катастрофическое положение нашей республики и нищенское существование нашего народа, жителей нашей республики, это как раз-таки последствия той бездарной политики, того руководства, которые были на протяжении длительного периода времени, больше 17 лет, значит, заложенные именно при руководстве Ильмжинова. Это действительно была системная такая работа, которая, к сожалению, будет, наверное, приносить свои отрицательные плоды еще много лет. Но наша задача ликвидировать, несмотря ни на что, ликвидировать вот эти последствия, уйти от этого негатива, избавиться от них, и двигаться дальше, развиваться. Именно поэтому нам все надо начинать сейчас с аналитики того, что случилось с нами, я считаю, что это не только вина и беда вот этого одного человека, руководителя той, нашей, нашей республики того времени, Ильинова Кирсана Николаевича. К сожалению, это и наша общая беда. Мы все оказались вот в этой лодке, которая пошла на дно. И поэтому сейчас мы должны набраться смелости, духа, ума, чтобы проанализировать и чтобы сделать работу над ошибками и двигаться дальше. Не случайно это появилось именно вот ЗАРГ как орган, появился именно сейчас, потому что 29 мая этого года, как вы знаете, состоялся съезд Айрат Калмыцкого народа, на котором был изгран конгресс наш Айрат Калмыцкого народа, который и создал ЗАРГ как общественный суд Калмыкии. И в пунктах, значит, в решениях, вернее, Съезда Айрат Калмыцкого народа от 29 мая 2021 года, одним из значит, да, первых да, да. пунктов было как раз таки пункт о том, чтобы подать значит, на суд, в суд, вернее, на гражданина Ильмжина Киса Николаевича за все его вот эти дела. Поэтому, выполняя волю значит, съезда, был и организован за мы даже дальше пошли, чем решение съезда, потому что съезд рекомендовал обратиться в органы правосудия. Но понимая всю систему сегодня, которая у нас сложилась в республике, судебная система и в стране, мы пошли еще дальше и возродили ЗАРГЭ, это наш значит, институт, национальный институт, который был в нашем калмыцком ханстве. И ничего нового мы не придумали, мы просто возродили старое, это и дань великим предкам, которые значит, имели свой такой общественный институт, как ЗАРГ, решали там все свои вопросы. И эти люди, которые сделали все, которые сделали многое для того, чтобы жила наша страна, не только республика, а вся Россия, внесли наши героические предки великий вклад в защиту России, в само существование России, это как раз таки говорит о том, что наши предки тогда имели и силу, и мужество, и значит, ум, чтобы этот ЗАРГ, общественный суд, существовал. И сейчас мы даем им как бы э, дань памяти. И в то же время это посыл, я думаю, так даже не посыл, а это помощь наших предков нам, они показывают нам, как надо правильно выходить из положения. То есть, создав ЗАРГ, мы делаем большое дело, анализируем, прежде всего, работу и руководителей, и жизнь нашего народа. Вот я хотел бы вот таким образом ответить на первый вопрос. Ну, Кто-то если добавить, пожалуйста. Ну, тут добавить, конечно, очень сложно, потому что Арсан уже полностью практически начал дал ответ. Ну, немножко добавлю, конечно. Значит, почему Пере... сейчас, я думаю, всегда вопросы такие будут возникать. Значит, э, э, одни скажут, рановато, да, другие скажут, поздновато, да. Только третьи могут сказать э, то, что именно сегодня произошло, Это э, э, ситуация такая, именно про что произошло в абсур, именно подвинение подвинении Я думаю, это правильно. Почему? Потому что э, э, это целость сложившая система, как вот уже Аштам Бабай сказал, надо, как бы, целомать. Почему? Потому что э, даже Орлоу, э, э, э, когда ушел, скажем, уже 10-11 лет прошло, да, я думаю, люди как думали? Это же все же, как мы смотрим, как как люди начинают продолжать. В Калмыкии у нас в, Калмыки, в нашей республике э, эта тенденция все идет к ухудшению, все, люди хуже и хуже живут у нас в республике. Поэтому тоже его преемник Орлов, преемник, Орлов да. Алексей Маратович, да, ничего, ничего не достиг, наоборот, хуже того, еще погубил эту ситуацию. Сейчас пришел новый, да, представитель, да, Хасикова, да, опять же ситуация, да, не меняется, и все усложняется, да. Дело в том, что, потому что, вот видя все это дело, именно съезд, вот этот, прошедший 29 мая этого года, именно одним из первых пунктов сказал, что надо судить эту, эту ситуацию и этих людей, этих руководителей. Поэтому у нас, как говорится, еще это это только первый суд. Я думаю, дальше мы будем проводить суд и на деятельность дорогу. Там есть и Штыгашу, который оболгал весь калмыцкий народ, всех наших предков, которые воевали вот, в Великой Отечественной войне, всех делали предателями. Поэтому и над ним суд произойдет. Ну, а там посмотрим, как будет Хасик у себя вести. Что, сможет ли он что-то предпринять, чтобы э, улучшить ситуацию Калмыкии. Пока я не вижу. Вот за 3 вот, будет марта 2022 года будет три года. Я думаю, я не вижу какой-то улучшение ситуации. Но там поглядим. Может быть, все-таки вектор он повернет свое для развития Калмыкии. Вот. Так что мы суд только как говорится, начали. Mm, суды. Так хорошо. что будем дальше работать. Вячеслав добавить что-то еще? Ну, если промышленность исходящего можно как-то восстановить, через 10, через 20, через 30 лет там может быть. Придет умел руководитель, если этим делом займется, он восстановит. Ну и нужно, конечно, желание народа. Общие усилия нам нужны. А вот то, что произошло в сентябре 2004 года, это уже невозможно никак исправить. Это было преступление. Которое должно иметь срока давности. А организатор этого преступления, Тирсан Илюмжин, он должен в первую очередь понести за заслуженное наказание за это. А конкретно что за преступление? Ну, избиение и убийство Батр Бимбеева, например. Потом привлечение ОМОНа из соседних регионов. Ну, митинг, да? И избиение Калмыцкого ОМОНа, своих граждан. Ну, это уже это предательство и преступление в Поэтому там, там же ведь как было это. Например, этот подполковник Ердниев, Манцаевич, который забыл имя, он же избивал женщин, он бил на кое живот эту Валентину Борисовну, например. Она работала бухгалтером КМК-64. Там еще каких-то женщин за волос таскали. Вот это на, на, на Кеннега. Надежда Константиновна Ульемжанова там тоже за ноги, вот давал им воспоминания они есть, и пытались сунуть в этот, в люк канализационный. И их избивали, а у него на, на руке это была повязка с крестом медицинским, как и у Бамбышкова. Их и избили, когда они пытались там оказывать первую медицинскую помощь. Ну, обидно же, что люди, это медработники. Также нельзя забывать преступление вот от нашего руководителя районной больницы, республиканской больницы, которые выписали этих двоих, и они вынуждены были лечиться в Волгоград, Волгограде месяц там. Двоих, так, которых избили на митинге? На да? митинге. речь идет о митинге с сентября 2004 не, года, речь об докторах, не, говорю, избили, Чтобы да. люди это поняли. Это и Жану. Людмжанова там делали нас... трепанацию, что ли, что-то mm. такое, а? Там у него гематомы где-то mm -hmm. в головном мозге. Вот. Ага. Я просто хочу, чтобы ну, он а наши зрители Бимбея Бимбе его нашли где-то на первом микрорайоне, он избитый. Mm -hmm. а, диагноз был, опять же, коллег Бамбышева или что он умирает от инфаркта, что ли, сердца. Вот. Ну, вот этих тоже надо -то привлечь к суду. Потом ну, это самих судьи. Которые давали срока, по степени, если заметно на лице, там, э, избиение слишком заметно, то им давали большой срок. То есть участника да. митинга. Да, участника ну, митинга. Причем мы не оказание помощи медицинам. Почему сейчас? Не-не, да. это уже мы перешли, да. Это, да. да. Поэтому вот это преступление, она не должно иметь срока давности, и уже, как глава да, в тот момент республики, он должен. Да, все слышно? Ну, должен пояснить доказать, что я не наслышишь. Ну, вот. хорошо. Понятно, а, что да. речь шла, я так понял. И чтобы люди знали, да, которые да. нас слышат. Вот я еще раз озвучил, повторю. Да, что. Вот на этом р... будем стоять. Да. Вячеслав Надвидович сказал о том случае известном, трагическом, когда в сентябре 2004 года в Лесе состоялся мирный митинг, который был разогнан. По прямому указанию Лемжинова, по письменному даже указанию Лемжинова, и Казачко, в то время представитель правительства, значит, были стянуты силы из других регионов ОМОН. И, в общем, они коллективно вот, значит, совершили преступление. Но вина, конечно, лежит на руководстве республики. Второй вопрос такого характера. Тоже звучит. Почему не было защитников на заседании ЗАРГ? Ну, что здесь можно сказать? Во-первых, в открытом пространстве, в интернете и в других каких-то СМИ были, я имею в виду вот эти каналы, все эти интернет-каналы, в открытом доступе в общем, информация была о том, что у нас будет открыто заседание общественного суда Калмыкии. И тема была озвучена, что будут именно рассматриваться результаты деятельности Кирсана Николаевича Лемжинова за значный период руководства его республикой. И каждый из тех людей, которые считал, что он является защитником или может выступить защитником, они имели возможность прийти сюда на заседание за арху, или же прислать какие-то свои, скажем, тезисы или ответы. И все это было обозвучено, конечно же. И даже более того, насколько мне известно, во время эфира, значит, те, которые писали какие-то комментарии в поддержку Ильемжина, кстати, их было не сказать много, но они не набрались духом и не пришли сюда открытую, хотя их приглашали, чтобы они здесь принародно высказали свою поддержку. Видимо, боятся, видимо, не уверены в себе. И еще здесь момент такой, что защитники, конечно, они нужны, но, к сожалению, в истории нашего народа были такие случаи, когда нарушали закон, государство, кстати, нарушало закон 28 декабря 1943 года, и вот тогда почему-то никто не думал, что нашему народу нужны защитники, что мы, нарушаются наши конституционные права. И почему те люди, которые сейчас озабочены тем, что нужны защитники Лемжинов, почему они тогда не ставят вопрос о том, что нужны защитники прежде всего для защиты народа, не кого-то одного, даже самого большого и великого представителя народа, а нужны прежде всего защитники самого народа. И вот за РГ, в моем понимании, он сейчас в этом случае выступает как защитник нашего ограбленного народа, ограбленных жителей всей нашей республики. Вот о чем идет речь. Кто-то может добавить, пожалуйста? Да, я тоже добавлю по этому вопросу. Значит, ну, есть у нас... Суд не государственный какой-то, да, или уголовный там все это проще, да. Хотя здесь вопросы и это его деятельность Ленгинова тянет и на уголовные и на, на, на несколько уголовных дел. Ну здесь у нас общественный народный суд. Это мы осуждаем его за его деятельность. здесь были выступили обвинители, которые детально да? все по каждым пунктам показали его деятельность, нарушение его, значит фальсификации всякие прочие да все это все было доказано суд ЗАРГ, вынес решение это общественное мнение общественное вынесли вердикт вот. и мы здесь как раз если кто читал этот вердикт то слушал внимательно там мы как раз и рекомендуем уже дальше привлечь именно обратить внимание вот эти государственные вот эти правоохранительные органы чтобы привлекли к уголовное ответственности. вот такая ситуация понимаете? поэтому мы, как бы, мы выполняем функцию только суда. Защитники, пожалуйста, как вот Арслан Бамбаш правильно сказал, в 1943 году когда Калмы... калмыки Калмыкии многие народы России выселялись, в Советский Союз, извиняюсь, в 42-43-44-е никак, никакой правоза, никакую защиту не предоставляли народам. Там действительно были народы выселяли, выпися, и, да, убивали, уничтожали, как крымских татар, я помню. Да. Вывозили офицеров я, это, и прям расстреливали их. Без суда и следствия. А здесь одного человека, негодяя, который уничтожил республику, можно сказать, унизил народ, свой народ родной, и ему продать Да, действительно, мы тем не менее пошли, на, чтобы приглашали людей, чтобы они могли здесь на, присутствовать на суде, на ЗАРГ, и, пожалуйста сделайте защиту. Никто, не то что не появился, даже не ответил на эти вопросы. Я в продолжении хотел бы... Я Это... думаю, здесь делайте выводы сами, я думаю, да, я думаю, здесь мы считаем, поступили правильно. Я хотел бы продолжить вот эту мысль, очень верную, что когда, значит, наш народ 13 лет и 13 дней пребывал в ссылке сибирской, и вернулся в 1957 году, то мы приехали на развалины, Листа была в руинах. Вся республика была развалена. И наши предки, наши родители, наше старшее героическое поколение, выигравшее войну, вот они как раз восстановили нашу республику. И говоря о деятельности Кирсана Николаевича Лемжинова на посту значит, главы республики, руководителя республики за 17 лет, в результате мы имеем то, что наши родители имели в 1957 году те же самые руины, то же самое полное уничтожение нашего народного хозяйства, экономики республики. Вся Калмыкия сейчас, любое калмыцкое село, какое ни заедь, лежит не то что на коленях, лежит вообще, наверное, на спине или на боку. Поэтому под руководством Ильинжинова наша республика откатилась намного десятилетий назад. И то, что вот говорили о том, что сейчас вспомнили, период депортации, это не случайно, потому что тогда был нанесен колоссальный удар по, нашей, по нашему народу и по нашей республике. И сейчас мы понесли такие же потери, когда десятки тысяч людей вынуждены были покинуть нашу республику в поисках лучшей доли. Когда все, вся республика, вся экономика республики, все наши села, которые основа нашего, нашей аграрной республики, они тоже лежат в руинах и развалинах. Поэтому вот не случайно вот эти сравнения с депортацией. И виноват большая вина. Главная вина все-таки лежит на Людмине Кирсан Николаевиче. И именно поэтому за мы начали вот с этой личности. Вот то, что тут вопрос, почему сейчас? Да, Хорошо. Да. Пожалуйста, Кельт, ты. Хотел mm -hmm. напомнить, что из 17 лет, 7 лет Кирсан Николаевич был главой республики незаконно поскольку выборы 1995 -го года прошли без альтернативы, Там было бюллетение, по-моему, там я не ходил, и бюллетень с его портретом. Единственный кандидат, который... Безальтернативно. Да, без, альтернативно. Председатель Конституционного суда Зорькин это отметил. Сказал, что это выборы были не, не незаконны, и, mm -hmm. и, и нынешний Арктистан николай сидит на это посту Незаконно. Он нелегитимный был президенту, но тем не менее он все эти семь лет отсидел. Да. Ну а как безнаканность, видимо, поражает беззаконие. Вот, вот все это вылилось в это в избиении, да, в преступлении, которое состоялось в сентябре 2000 года. Здесь, значит, еще один такой вопрос звучит. А? Почему не было на заседании Зарг Бадмая Валерия Антоновича? Ну, что я могу здесь сказать? Как вы знаете, я еще раз можно по предысторию расскажу короткую, что 29 мая на съезде Айрат народа был избран Конгресс. 17 человек. И вот эти 17 человек, я в том числе был избран значит, членом Конгресса, мы избрали, подмай Валерия Антоновича, председателем Конгресса. Ну, как? Известного нашего общественного деятеля, правозащитника. Действительно, его роль очень колоссальная в истории нашей политической жизни нашей республики за последние десятилетия. Он стойкий боец и пользуется всеобщим уважением и авторитет его бесспорен. Но Валерий Бадмаев в силу разных обстоятельств на полгода взял тайм-аут и вышел из политики, значит, не, ну, отошел, скажем, от общественной деятельности на это время. Поэтому он и не принял участие в заседании ЗАРГЭ. Но я должен подчеркнуть, что все материалы по подготовке были ему всегда ему передавались вовремя, как и другим некоторым членам, которые приостановили на время своей деятельность в Конгрессе. Не Каждый из них знал и о дате значит, проведения ЗАРГЭ и о тематике. Поэтому вопросы, я думаю, можно адресовать им. Кто хочет конкретно знать, что и как было, ну вот я говорю о том, что как есть. Так. Следующий вопрос. Вот такой вопрос. Ну, вопрос, конечно, можно сказать, мелкий, но все равно он задан. И мы должны, у нас практика будет такая, что мы, Конгресс, никогда не будем уходить от любых ответов. И мы, более того, рады, что к нам обращаются с вопросами готовы ответить на все вопросы. Мы будем, Конгресс всегда будет работать открыто и честно. Отвечать на все вопросы. Вот такой вопрос. Почему была такая плохая рикса у председателя ЗАРГЭ? Неужели кто-то не мог его озвучить другой вердикт ЗАРГ. Ну, Здесь, наверное, надо понять, что люди озабочены были тем, чтобы вердикт ЗАРГЭ и вообще значит, само заседание ЗАРГЭ, поскольку все сводилось именно к вердикту, прошло на должном уровне. Они прекрасно, видимо, понимают, как и мы, важность и необходимость проведения ЗАРГ. За это им спасибо большое. На что касается нашего председателя ЗАРГ, ветерана педагогического труда Дайдугинова Анатолия Ринича, то я хотел бы ему выразить огромную благодарность. Мы прекрасно понимаем, что этот человек взял на себя великую ответственность перед своим народом, став председателем ЗАРГ. Мы же понимаем, что все стрелы будут лететь в первую очередь на него, в его сторону но тем не менее и он это прекрасно осознавая нашел в себе мужество нашел в себе смелость и ответственность великую за эту миссию большую и эту миссию он выполнил с честью и с достоинством если говорим конкретно о дикции то насколько мне известно не все судьи которые получают зарплату они обладают великолепной дикцией Дикция здесь не главное, мне кажется. Я немножко столкнулся уже с судебной системой нашей республики. Был, значит, по поводу митингов, и как свидетель, и как заявитель по теме вот штыгашизма. Нет штыгашизма. Так я хочу сказать, что я глубоко разочарован нашими судьями, несмотря на их великолепную дикцию. И я думаю, что для судей главное все-таки не дикция, а главное совесть, профессионализм, здравый смысл и ответственность перед своим народом. Вот если это есть, это хороший судья, а если его нет, это уже другое. И вот Анатолий Ирнеевич Дайдугинов, он отвечает всем этим критериям, которые мы, бы, мы члены Конгресса, хотели бы видеть, да и думаю, все наше общество хотело бы видеть. В лице председателя Зарва. Так что я могу только его поблагодарить от имени всех нас и попросить, чтобы он и дальше оставался председателем, оставался на этом очень ответственном посту. Вот на стабатке стоял, тха, мумандельгорбот, ухазават, ты когда Анатолий Ирневич, Тандыхан дехантаны, где наведу. Кто-то давай что-то. Ну, я немножко только. Хорошо. Анатолий, Эвний, он человек наш, самый такой, скажем так. Старый, как вот так, Кирхля, ага. человек очень опытный, значит, то, что он, как бы, правозащитное деятель, как бы, как нас любят называть во власти, оппозиция, он давно находится в, этой, в оппозиции этой власти, это же Кирсан Николаевича, Горлова, всех прочих, да? Он действительно очень, он человек решительный, как вот Арслан Бумай сказал. Поэтому именно такому человеку мы и как бы доверили, это, значит, именно руководителя ЗАРГа. И это не мог какой-то человек быть. Молодой, допустим, человек, да, на тот момент, который не мог, да, допустим, не знал всей ситуации. Да. А Анатолий Эрдич, он, перед ним все это прошло. Пошло. Вот деятельность Лемжинова прошло. Орлов и все прочее. Поэтому мы именно такому человеку доверили вести. А дикция правильная сказала, сама, здесь не важно. Дикция не важна. Главное, правильно вынесено решение. Если сама, вот это самое. У -у -у. Я бы хотел еще добавить, что вот, про нашего председателя <как> действительно очень важна его миссия и место в жизни нашего общества. Что Анатолий Ильинич Дайдугинов всю жизнь проработал в школе был педагогом, Директор. учителем математики, был директором школы и нес свет знаний людям. Он честно прожил свою жизнь, он был честным профессионалом. И это дает ему право быть председателем ЗАРГ. Кроме того, конечно, он аналитически мыслящий человек, он человек со здравым разумом. И я просто рад, что именно такой человек безупречный, скажем, репутации он возглавил ЗАРГ. Пожалуйста. Ну, по поводу обвинения его в сталинизме, да, да. А, так, Жуков никак не мог быть сталинистом, поскольку Сталин его уже преследовал, гнобил там, понижал должности, отправлял куда-то там Одесским, в Одесским райскому округу, пытался посадить. Ну и в воспоминаниях и размышлениях этого Георгия Константиновича это не звучит, что он Сталин напротив. Там э, есть строка, где он говорит, что в э, 1941 году не хватало нам говорят, Тухачевского, блюкера и прочих военачальников, расстрелянных Сталин mm -hmm. да, во время во, во сталинских э, репрессий. То есть, а, я, да. я так понял, что а, люди упрекали да. Дайдугинова, что он работал в школе имени Жукова, да? поэтому он да. сталинист. Это да. абсурд. Да. Ну это голословно утверждение, что он сталинист. Это вообще, ну, я не знаю. Это как оскорбление. Да, я думаю, что это даже ну, здесь... Что люди знали, да. кто это пишет. А Олег говорят? Здесь подсказывает, что он написал, упрекнул Дайдугина, что он сталинист только потому, Совершится. что он работал. Да. Дайдугинов работал в школе имени Жуков. Ну это абсурд просто. Даже на это не хочется внимания. Обращайте время и ну, да, Глупости абсолютно. Да. Так такой вопрос: почему в вердикте не было не были указаны конкретные цифры? Вот, пожалуйста, может быть, вы. Ну, я считаю, что сам вердикт, он выносится именно решение суда, решение ЗАРГА, что там, какой. Ну, начало преамбула идет там, за что, чего, как наказано. Ну, цифры я считаю здесь не в вердикте. Почему? Потому что именно в обвинении прозвучали все эти цифры, все эти даты, там, да? выступления, все его нарушения, там, да, все полностью обвинения, там в обвинении, в любом обвинении их у нас, у нас было очень достаточно. Каждый там по своей тематике, да, все обсудили, обвинили все и, и там везде прозвучали цифры. В вердикте этого не обязательно. Поэтому я считаю здесь, я думаю, тоже вопросы неуместны. здесь, поэтому. Главное вынести на решение. Какое решение, для чь... за что мы его наказываем и все прочее. Поэтому. Да. Хорошо. Да, я, я, я с этим тоже согласен. Ну, цифры да. были же в выступлениях, да. а, свидетели. Ну, Адуча хорошо ответил на этот да. вопрос. Полное. Значит, цифры были. Если вы хотите узнать цифры, вы можете обратиться. Все эти, вся эта информация и есть у нас, записана. И, кроме того, будет и текстовый вариант. Поэтому можно с цифрами ознакомиться более подробно. Хотя, спасибо за этот вопрос. Это очень тоже правильный вопрос. Теперь еще вот такой значит, вопрос. Когда Конгресс начнет заниматься более конкретными делами, или вы будете заниматься только заража, заседанием ЗАРГО? Конечно же, Конгресс не будет заниматься только заседаниями ЗАРГЭ, хотя заседание ЗАРГЭ – это одно из важных направлений. Но это, конечно, не главная работа у Конгресса. Конгресс, прежде всего, будет заниматься реализацией решений съезда Айрат Калмыцкого народа. Там очень много пунктов, и они касаются практически всех сфер жизнедеятельности нашего общества, нашего народа. И у нас есть конкретные планы, конкретные предложения. И с этим мы обязательно вас ознакомим, всех наших жителей республики. Мы будем работать открыто. Мы готовы к сотрудничеству со всеми. Мы не будем стоять в жесткой оппозиции власти, только заниматься, скажем, митинговщиной и, или, скажем, только критикой. Хотя это тоже будет в тех случаях, когда будет речь касаться наших национальных интересов, поступать на развитие экономики нашей республики, здесь мы будем, конечно, стоять жестко на своих позициях, да, которые, значит, пресекают из решений съезда. А в остальном мы, конечно, мы можем, у нас будет очень много проектов и научных, и культурных, и, значит, социальных и так далее. Просто я сейчас об этом не хочу говорить, потому что наш эфир посвящен другому, но вопрос очень правильный. Я очень рад, что наши... Значит, жители интересуются делами Конгресса, видимо, хотят более конкретных дел от Конгресса. Немного времени, мы об этом всем доложим, вы сами узнаете прекрасно все эти наши конкретные дела, наши планы. Пожалуйста, да. А? Да, пожалуйста. А. А. Все, и вот последний вопрос, который прозвучал тоже, который мы хотели бы озвучить. Там вопросов было очень много, конечно, но они мы их как бы сгруппировали. И вот седьмой вопрос до Влада Сурова. Какие темы будут поднимать ЗАРГ и конгресс. и конгресс далее, да, ну в будущем? Как уже сказал Адуча Оранкович, конечно же, Конгресс будет постоянно действующий орган. Мы будем постоянно, ну мы это и члены ЗАРГ и члены Конгресса, потому что это мы в связке одной идем. Мы будем постоянно значит, заниматься, рассматривать наиболее острые проблемы, которые задевает каждого жителя нашей республики и целого весь народ. Вот как уже было сказано, конечно же, второе заседание ЗРГ за логически проистекает из первой темы, первого заседания ЗРГ. За Если первый раз мы разбирали значит, деятельность Ильинжинова и вынесли свой вердикт, то во втором случае логично, что будет значит, суд состоится за, над э, результатами деятельности Орлова Алексея Маратовича. Этот человек тоже был руководителем достаточно долго, 10, по-моему, лет или 9 лет 9. у нас в республике. И он, э, так же, как и Лемжинов, нанес, вернее, большой урон и ущерб и экономике республики, и моральной составляющей жизни нашего народа. И он, конечно, будет, я думаю, тоже привлечен к суду. Этот суд состоится у нас не так э, долго. Времени, в общем-то, у нас хотя есть тоже. Вот я как раз таки обращаюсь к защитникам, которые, может быть, профессиональные защитники, или они там, может быть, по, по воле, там, по внутренним побуждениям, по воле души и сердца становятся на апологетами, скажем, вот этих горе-руководителей, они могут прийти или задать, или написать нам раньше, высказать значит, свои пожелания или предложения, свои выступления, записать заранее, прислать нам в Конгресс. Адреса уже имеются все в доступе. Адреса и Конгресса, и ЗАРГ, и электронная почта. Вы, пожалуйста, можете прислать и в текстовом виде, и в аудио. Мы все это не оставим без внимания. Каждый человек, каждый житель нашей республики, независимо от того, какую он позицию занимает, для нас важен. И мы должны, конечно, реагировать на все вопросы. Поэтому тему, вот, то, что сказала, значит, Адуща Ранки, что штыгаши вот этот, негодяй, извиняюсь, можно так и скажу. Осквернил я наш эфир, но скажу это слово. и подлес. Негодяй, я так его называл и в Хакасии, в здании значит, парламента Верховного Совета Хакасии, находясь там, в этом логове его. Я это озвучил, эти слова, и сейчас я могу сказать, тоже повторить, что мы его тоже без внимания не оставим, мы будем с ним разбираться. Наш Заргы, я думаю, даст ему очень серьезную оценку всем этим. И это не останется, я думаю, без продолжения. Вот что если говорим мы, значит, о Заргы? Я думаю, очень много. То же самое вот касается жителей нашей республики более старшего возраста, знает, что в конце 80-х годов у нас прогремела на всю страну очень такая негативная история, связанная с нашей республикой, и нашим народом. Это заражение ВИЧ-инфекцией, СПИДом наших детей. Это была трагедия для многих семей, да и для всей нашей республики, нашего народа, потому что на весь Советский Союз вся эта пропаганда, вся эта огромная машина, тогда очень прекрасно отлаженная, она... Опять напомнила нам о нашей этнической принадлежности, как в декабре 43 -го года. И, конечно же, мы не можем оставить без внимания вот этот вопрос острый, для нас очень болезненный. Тем более, что в этом году, кажется, в сентябре, что ли, в Волгограде началась съемка сериала «Нулевой пациент», где эта тема опять поднимается. Что там будет, как они подадут, пока неизвестно, но мы, как бы уже упреждая события, наверное, не в декабре, но, наверное, в январе, в самом начале следующего года мы эту тему обязательно поднимем на ЗАРГ и выскажем свою значит, позицию по этому вопросу. Ну и так далее, там очень много вопросов будет. Я думаю, что ЗАРГ у нас будет работать очень эффективно и продуктивно. Вот, Пожалуй, все, да? коротко, да, если говорить. Вот если что-то дополнить, пожалуйста. Потом... Ну, не, немножко, да. Mm -hmm. Ну да. Как, я думаю, что Зарга, конечно, он не на одну там, или два-три заседания было как бы избрано. Я думаю, Зарга будет работать параллельно тем ситуациям, которые происходят и в республике. Поэтому, я думаю, у нас тема очень много. Тоже, как вот Арсен, Арсен Бабай сказал, сожалению. По, Орлов, да, сожалению, да. Орлов, по Орлову, Штыгашу, да. Вопрос будем смотреть к ситуации, как бы повернется по поводу СПИДа, да? того mm -hmm. же, да? Потом у нас очень много вопросов у республик. Разве у нас много мало вопросов, допустим, по тем же территориальным спорам, да, у нас да. вопросы возникают, отъема да, ковида, вот, от, да, то же самое, да. Поэтому вопросов очень много. Поэтому мы будем, все это будем изучать, глубоко изучать, будем все эти вопросы поднимать. И если видим, что где-то какие-то деятели или кто-то там замешан на этом деле, то какие-то идут нарушения, да, значит, мы будем ставить вопрос уже о АЗРГ, и ЗАРГ уже будет непосредственно принимать в этом часть. Я и хотел... уноситься будет решение. Я хотел бы добавить, что еще, mm -hmm. что уважаемые наши сограждане, конечно, я очень благодарен за нервные души, за то, что вы проявляете большой интерес к деятельности ЗАРГ, но я хотел бы сказать, это мое личное мнение, я думаю, разделяют, есть члены Конгресса это мнение, члены ЗАРГ, что ЗАРГ, он, конечно, инструмент, который будет защищать наши общественные интересы, общественные интересы и народа, и республики. Но это не карающий меч, а этот меч, который должен лечить наши болячки, вскрывать наши гнойники. Зарывы будут работать не ради критики или там разбирательства какого-то критического того или иного человека, или, скажем, тех или иных событий, а прежде всего для того, чтобы мы шли правильным путем, чтобы мы понимали где у нас хорошо, где плохо, куда нам надо стремиться, что надо не делать, чтобы нам не наступать на грабли еще и еще раз. Поэтому вот, наступили серьезно на грабли в 1993 году, повторили это там в 2000 каком когда он там избирался Орлов? В 90 каком там году? В там, вот. И нам не надо наступать все время на одни и те же грабли, мы должны двигаться вот в нужном направлении. И именно Зарага нам будет показывать всем и руководителям и обществу, что такое хорошо и что такое плохо. Вот начнем с этого. А я думаю, это будет все равно на пользу всем. И властям, и народу, и обществу, и каждому человеку. И Зарага усилит, я думаю, работу правоохранительной системы нашей, вот эта судебная система. Это дополнит. То это не оппозиция прямая, вот той системе, которая у нас есть, это дополнение, серьезное дополнение вот, к существующему положению. Если мы хотим строить гражданское общество, если мы хотим строить правовое демократическое государство, тогда вот такой инструмент, как Зарган, нам просто жизненно необходим. Вот то, что я хотел сказать. Ну все, всем благодарен,